самый лучший. 6. О, нам, нам повезло. 10. Короче, сразу хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает. А кто не кушает, взять что-нибудь покушает. Ну, там, что-то вкусненькое. Шоколадку, там, ну, короче. и первый Я впервые сейчас играю вообще в Sky Wars, ну, который снимаю. И на этом серии тоже впервые играю. Я не знаю. Ну, будем на двух сериях играть. На том, в котором прошлое играл и на этом. На двух одновременно будем. Так, забираем яблочки, прикольно. Так, меньше. Опять. Такое. Я уже все, я оделся, нормально. О, там яма. Все, походу. Бляха. Ой! Яблоко зажру. боюсь, у меня ГГБ. Чё происходит? Бляха, что это? А, что это за бред? Бляха, он меня... Что? Почему? Почему аж меня... Что Бляха. Микрофон. А чё за фигня? Всё, какая мипа. А яблоко мое действует? Да, действует. Поглощение мое. Так да куда ты выбросил уметь А я буду защищаться. Стоит. Все, что мне смотреть? <музыка> Тот. Я убил кого-то? Что происходит? Ну-ка, такой, буду... уэи! Ну, я не знаю, я впервые тут играем мы какую какой-то ошибки допускаем, я ну, не знаю. О, допустил, чуть не допустил ошибку. Смертельную просто. Дырки тут застроить, я не падал. О, бляха, Да бляха, не... где нафиг? Что -то... Не хочу я тут. Да блин, ну конечно, я не понимаю. На. Ч ⁇ ты вс ⁇ как Я хотя бы продержался долго. Что? Куда я присоединился? Ну ладно. Ну, А куда я присоединился, я не понял. Куда ты присоединился? 10 человек. Так, а куда нам идти вообще? Вон сундук вижу. Вот тут сундук вижу. Значит, туда, туда и вс ⁇ 15 секунд еще. Алма... Ого! Ему прям повезло. Ему это алмазный сет себе сделать. Ну, типа броню алмазом. Кто не знает, что такое сет. Это броня. Короче. Ну, не только броня. Это все, Это и оружие, это и все. Короче, все, Это хорошо. Это ему повезло просто. У меня мой тоже есть. Так я уже... лук ладно его не про, не про короче так что у нас здесь? так <связываю> <связываю> <связываю> а блоки блоки есть блоки есть Ах, куда ты бляха испугался провью сейчас все нормально держим яблоко и белье. А куда ты? Бля, приоделся. Я уже приоделся. А где алмазный меч, а? Я, это, конечно, все круто, но не, не так. Опа. Опа, опа. Я сейчас не мог кто-то зафигарить. И всё. Я все. На этом все закончилось. Хотя нет, конечно. Кто -то, кто -то, кто -то есть, да, тут кто-то есть. Короче. Да считать это... Нет, тут получше. Так. Яблоко я сожрал, в принципе, мне нормально нормалек нормалёк. Значит, короче что мне сейчас надо делать мне сейчас бы неплохо было бы а ч а ч за бред а нет что? Я победил? Что произошло? Я вылетел? Что произо? Я походу выиграл. А, не вдвоем убились. Или нет, что произошло? Пишите, кто. Я не понял ничего. Да, блин. Серьезно? Ну а что произошло? Я тогда не понял. Это норм? Это вообще нормальное было, да? Ну ладно. Если это нормально, ну ладно. Я все равно ничего не понял Почему, почему я вылетел просто вот так вот Просто шел блядь, и вылетел Тупо вылетел, и всё Что сейчас произошло? я выиграл? не вроде бы, понят вроде нормально, всё, почему тогда я А чё тогда я умер? Ну не умер, а вылетел На главную Вот тут вообще непонятно Короче, побежали, давай о, прям на службу. О, нормально. Нормально. Меня даже могу зачароваться уже. О, яблок 5. Ничего себе. Защита 3. Сложный выбор, конечно, сложный очень. 6. Ну, но это точно победа. Но это не то. Ну, конечно... Это не... Факт, но есть шанс на победу. Это просто... Аргументы на побег. Защита 3, защита 3. Да, еще хуже, да. Такое. Я лучше яблоко был А то, чтобы меня еще не убили сразу. Такой, перехожу, а меня, бля, убили. Так, куда? Где? Кто строится? Невидимый что ли. Невидимка, бля, ходит. Он ко мне строится, конечно. А кто это? На всякий случай уйду. Подальше. У меня карты нет. Кто бегает? Кто тут вообще есть? Что за плетлих? Кого-то убивают. Главное, чтобы не меня. Чай тут ебщит. Опа, здорово. Но ну, не на меня, походу, а говорится. А тут все стырили. Значит, уходить надо с центра нафиг. Тут это -то -то был точно. Пусть... Ну кто? поляха я блоки не взял Счита ну. три, Щита -три. Я Во, вот так вот получше уже Татус вот, есть шанс выжить А лука нет Где кто тут вообще есть? Выходите я просто У меня блоков нету, я не знаю что делать. А тут есть блоки? Не блоки тут, ну тут нету, а тут есть. Тут блоки есть. Блоки, блоки есть. Кому что. Лаз Лазурита осталось. Блоки. Вот это победа. Ну, не победа, а просто я говорю. Я всегда, у меня всегда победа, а потом бах и проиграл. Стейки. У меня стейки тоже есть. Я а, все стырил, в принципе, на что я рассчитываю. Мне тут получше, по-моему, слотик кольчужная а тут уже не очень кольчужная понятно все сырили но это будет поинтереснее будет сколько человек вообще но ну, не, не тут 6 человек да? Эх, ладно окей кто-то не достроился просто Эй, нормально я думал сейчас упаду Где мне будет? 4, да? 4 вот. Спасибо. Фу вот. На все. и зачем я проверяюсь? Тут стырили у нас? Все тырит. Почему у меня автоматически включается это У нас их не нужно. Яблоки, скину это что приманка? <coughs> Извините, <coughs> это что приманка была сейчас? Ну, окей. Бля, это приманка, походу, меня чуть не убили. Меня могли тут убить, потому что это приман. Пять человек. А -а -а -а. Так а где все? Мне карты нету, я ее не потучала. Хорошо, наверх построились. Мне 9 яблоко. Но это неплохо. Наверх пошли. Типа приманка там была, сейчас нет. Но меня не приведешь. Хотя я ее взял, но все равно. Блин, она мог зачерпаться. что да мечи тут валяются? Что за... Тут, тут, тут точно... Да? Да. Я в шоке, я не знаю, что происходит. Где все? Я не пойму. Пять человек, и никого не вижу. Что все взяли невидимости, выпили или как Я не понимаю, как так-то. Ну, где все? Петру, 30 секунд. Что-то Давайте искать, я не знаю кого-то. Но У меня карты нету, я не знаю. Как, как это искать? Никого нету, ни Петру, никого. Вот все вот эти Петру, никого я не вижу. Телечки без все пропали. Что происходит? Кто-то тут есть. Кто-то есть, но я его не вижу. А кто это? Главное, надо, надо узнать. Блин, капец какой-то. Реально очень интересно, очень. С длинной каткой. Время есть. Нет, времени нет, я не знаю, ну, тогда можно бегать полгода. Но я не знаю, где все. Вот как тут, что я делаю? Базурит, пошли зачаровываться, что ли? Ну, на всякий случай. Пять человек, да? Джукатори, я не понимаю, это то язык... Что? For update? Это что, сундуки теперь открылись? Окей. Сундуки открылись а мне главное зачароваться сейчас. А я что зачаровать? А у меня штаны есть? Нет. нет. Я думал штаны у меня есть. Фу. Да как они открытые все уже. Кто их всех открыл? Фу. Ой. Я просто олень вообще так верну, что я вообще... Решил телепортироваться. Короче, я не знаю, что делать. Где все, я не понимаю. Я могу слиться просто вот так вот и бежал. Бежал и слился, как в прошлый раз. Опять. А лук, пожалуйста, лук. Лук, если лук не дадут, это победы. А так мне нифига не дают, конечно. И какой у меня будет победы? Вообще, по-моему, никого нет. Тут что-то уже был. Да, уточка, читер. И очень, очень полезная информация, конечно Уточка какая-то, какой-то какая-то уточка, читер. Ну офигеть. Ой. Нет. <свист> Жрём. <Жаль>, Бля. <свист> Короче, но ну я таки думал, что я так солюсь. <свист> не, но ну я думал, что я солюсь, но, но не так же тупо. <свист> я не знаю как. Впервые. А у меня были надежды, что я выиграл, а уже они пропали. О, почти. Нет. В смысле? Русский. О. Какая ора? Что происходит вообще? Это ура Я не могу начать написать чат. Я хотел написать типа я, я русский тоже. Угу. Не ну, тут-то было. <звук> да. Три. Ой ладно. Ой, ой ладно я не хотел. Опа. Сундучок. Спрятали блин значит, да? Ага. Спрятали от меня сумбурчики. Да? Ну и зря. Три. Две. Чё еще хуже? Давайте мне какие-то штаны там на грудник, нет? Хорошие. Нет, они всякую фигню мне дадут. Ему, например, дали эту... Короче, блоки есть. Я сразу... У меня еще блоков нет. Да нет, должны быть блоки. Не может быть. то есть Точно блоки их. Нет, смотри, мне вообще нифига не дали. У меня ускор какой-то бесполезный. Просто бегай, просто бежишь и прыгаешь вниз. Да ладно, мне еще дерево руку вручную придется добывать. Серьезно, А, еще и такие блоки, нанимали. Ага. Ну офигеть. Ага, потом я в итоге берут и скидываю. А там уже драка. Да, мне вообще нормально. Я вообще блоки себе добываю. У, нас... у меня даже нормальных блоков нет. Какие-то стул, стул нормальных блоков даже нету я не понимаю как так вообще можно а? как возможно там даже дерево у меня нету на острове вообще бред какой-то мне вообще все плохо да вылазь типа он такой э, я не могу вылезти так давай вот так О, мне даже повезло Да блин, опять. Да как так как так-то, ну не долетел. Почему? Что? Почему опять меня переполните Ну почему я не долетел? Но у меня блоков все равно там мало было. Я вообще не повезло сначала. Сломал себе ноги, Ну красавчик, сломал себе ноги сразу. Потом лицо сломался и все и в больничку бляха ну больничка это считай на спаун <смех> спам поин везет на спау что там что ты там ломаешь я тоже могу ломать но она не работает они пофиксили уже года три назад а 2015 можно было это сделать я раньше так делал что это было кто-то с мечом бегал Неплохо, неплохо, неплохо. Вообще алмазник, бляха. Вообще полностью алмазник. Так, чтобы меня не убили потом. А чтобы меня не убили, надо яблоко съесть и бежать. Бежать куда -то. На центр бежать. О, бляха, что-то взорвались все. Лук. А, нет, у меня загоравня есть. А ну-ка, убежай. Давай, давай, убей его. Убей, убей, убей. У тебя есть шансы. Все, убил, красавчик. Что так жестко-то все? Не у него броня. А, потом разберу. На, на. На да полях они все двоем Бьются. Ну что вы, фигня. Ага, ну почему давайте еще последний раз <свист> <свист> <свист> <свист> бляха я завалил но не знаю да почему вы вот когда я заваливаю кого-то все какой-то капец происходит О, 7, 7 человек из 8 ну это уже получше 8 из 8 вот ну, тут хотя бы можно посоревноваться Ну, немного человек, но нормально. Тут даже можно сломать попытаться. Вообще, я могу уже. Короче, 10 секунд. 9, 8, 7. Нормально сейчас. Нет, это бессмысленно. Да, ломай тоже. Стекло, блин. Ломаю стекло, блин, мем. Со мной уже стекло. Ну нет, у меня, по-моему, тогда шансов больше было. Хоть у меня и алмазный меч, дела там. Но это такое. Там было шансов побольше, в принципе, ну такое. неплохой, конечно, подбор, но у меня нет стрел, и они не на бесконечность, а это уже хорошо это уже плохо, это печалька неплохо. Можно еще? У меня блоки, ну конечно, маловато. Я постараюсь как-то простроиться. Опа, зачаровалка. Только нету ничего, чем зачаровать. Надо было тогда все-таки -то взять. Опа, стрелы появились. Это интересно. Да блин, попади. Да блин, ну. попадатель, конечно, из меня вообще никакой. Поставь. Они там дерутся, а я пока... А я пока их застряну в блоке. Вс ⁇ нормально. А, бляха, они еще меня попали. Блин, я не убил его. Походу. Ну, не знаю. Короче, я не знаю, будем заканчивать, наверное, на этом. Я не знаю, серия такая, ну, интересно, ну, я еще побеждал даже, ну, не, не побеждал, но ну, убивал кого-то. Но последний раз сильно читерный попался, игрок, я не знаю. Не, что, побеждать я вообще вообще никогда почти не побеждал. Ну, да, убийство пару есть, ну, и что? Короче. Ссылка на плейлисты и ролики в описании пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.